Скажите, пожалуйста, когда заговорит мой внук Якоб, ему 30 июня исполнилось пять лет. Врачи не ставят ему диагноз аутизм, ходит в приватный садик с логопедом, но нету результатов, как помочь? Необходимо принимать мой препарат, который называется гепакс и окситоциновый спрей напишите на сайте tibetan-formula.com оператором и попросите чтобы вам назначили мой курс который называется аутизм фри и вам назначат ряд препаратов и спреев которые можно использовать для ребенка и он заговорит скорее всего также помните о том что формирование синапсов которые отвечают за формирование в дальнейшем слов связано с переизбытком всевозможных элементов раздражителей дендритов или возбуждением дендритовых аксонов каким образом это происходит на протяжении ребенка на протяжении дня у ребенка должно быть очень много элементов раздражителей это разные цвета разные краски разные запахи разная еда или разная пища холод то есть такие вот своего рода вербальные тренажеры или тактильные тренажеры. То есть у ребенка, если вы хотите с ним работать для того, чтобы он в дальнейшем заговорил, необходимо, чтобы у него было очень много раздражителей. Каким образом это работает? Можно работать с красками. Там один фломастер, другой фломастер, третий фломастер, много-много цветов. Одну картинку показали, другую картинку подули холодным, горячим. Да, положили орешки, сладкие орешки, положили там со вкусом каким-то, ароматическое благовоние, зажгли разные запахи. Ну и так далее. То есть должно быть постоянно вот такое перевозбуждение разных тактильных компонентов. То есть укололи, почесали, поцарапали, помассажировали. Вот эти все элементы перевозбуждения в дальнейшем могут стимулировать формирование синапса. А синапс сформированный привяжет к себе определенное слово соединение по принципу синаптических связей будет объединять и создавать коммуникацию. То есть вот таким образом это все устроено. Ну это очень так поверхностно мной объяснено и ну, для людей, то есть без умничения как-то так.